Так, по просьбам некоторых людей, я, да, я решил поиграть в Майнкрафт, а сейчас мы поиграем в Марио Пати в Майнкрафте. Ну, я думаю, это единственное хорошее... Ну, по мне это прикольная игра. Стоп! Стоп! А какой у меня скин? Я приду к тебе в кошмарах, и ты умрешь. Так, какая у нас сейчас игра будет? У нас будет, у нас будет, у нас... Гангейм. Что за гангейм? О, -о, О, нет! А, так он вот, рядом, ща буду мстить. Я пришел мстить тебе. Усатый желтый парик. Ой, извините. Не, не, не, Что? Ё-моё! ё Как сложно! Мне кажется, этот путь про. А, я думал, уже не работает. Угу. Ампл Айрнен, Эсгендарум Олс Эрс... А, ну это гонки и тут надо, это светофор. Да ляч, чего они вперед все время бегут, за это мучили уже. Два, а че остановились все? У ку, что? Чего вы? Где? шесть. А чё все, а чё это было? Сбой, что ли? Какие сбои? Какие сбои во время... Ой. Какие сбои во время игры? Ля, лядь, вы видели? Там улыбочка какая-то. Господи! Басфер Так, джамп. And... Как это бесит. Это бежать вот туда и прыгать надо. Ну точно, а чё же я так не сделаю? Так, это-то-то-то-то-то-то-то-то, блин. А чё я на этой? Блин! А, ну зато я на этой. госпожена ் Resources да да да да о там один Selfie. Итак, я нажал F11, дегенератор вернулся, все испортилось, и он летает. Тут, тут. Эх, все, это one indica chamber. Да ну, вы читать не даете, ну, уже эх. А? а куда надо бежать? А от кого мы бежим? А что случилось? О! Как я знаю, тут лук с одного удара убивает. Э, э, э, э, э, э! Ты чё? Э, блин! Блин, меня убили вот этот! Только зеленый! И не такой злой, а добрый! Уфу, какой милый какой гнусный варюшка! Блин, я даже ударить не успел. Так я, как всегда, один-одинёшень в каком-то заблуженном лесу. Интересно, что сейчас нам выпадет? Наверное, тут ассоциируется по баллам. Кто сколько баллов заработает, и если эти баллы вместе вместе, например, 20 баллов со всех игроков... Если собрать, то это значит такая-то мини-игра. Такая-то, такая-то. А если это будет повторно, то что-то такое Блять, Блядь, а нафиг тут зомби? Вопрос. Эээ! Пустите нас! А, это выигрыш! Я думаю, ч зомби, ч они там такие? Ой, я пока пойду тут пахал. Да вы, да вы задолбали меня пугать! Господи, даже страшнее <свист> ФНАФа. Ну что ж, я думаю, на этом можно заканчиться. Спасибо за просмотр подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем пока!